Говорят, история учит, но мы плохие ученики. Поэтому снова и снова нам приходится повторять свои невыученные уроки. Надеюсь, что, может быть, в следующий раз мы поступим так, как положим наследника. Да не было в 14 веке никакого русского народа, никаких национальных русских интересов. Новгородцы были, московичи, московитяне, рязанцы были, суздальцы. А русских не было. Сами себя они русскими не считали. Глеб, не обращайте внимания. Просто это зависть неудачников. <связывая> Наш пацаны правильные. Я понимаю, что сейчас любая тема неизбежно обрастает украинскими ассоциациями. Ну давайте все, держать себя в рамках исторической передачи. Я говорю, его не слушай. Дверь закрой дверь, не открывай. Мы с вами выше это. Дорогие зрители, я прощаюсь с нашей программой «Наследие».